Здравствуйте, дорогие друзья! Я рад приветствовать вас на канале Питэ Горбатьюкс. Сегодня у нас тема короткие фразы на английском. Нам необходимо сказать следующую фразу. Я никогда не ношу с собой много денег. Следует сказать, что в английском языке используется только одно отрицание. В русском можно. Я никогда, нигде не ношу уже три отрицания с собой деньги. В английском только одно. Итак, как будет звучать фраза? Я не ношу с собой много денег. Никогда. I never. Я никогда. Дальше. Все, мы использовали отрицание. Я никогда. I never. Дальше. Ношу. Carry. Uh, Much money much money, много денег с собой, with me. Я никогда, I never нашу, sure, carry much money, много денег, with me, с собой. Вот и все, дорогие друзья. На этом наш урок завершен. Я желаю вам удачи, успеха. Подписывайтесь на мой канал. Делайте лайки, комментарии. Всего вам доброго. Пока.